Нам вытирала слезы и носы, Коленки густо мазала зеленкой. И горько плача мчался к тебе сын, И дочь тянула пухлые ручонки. А ты, раскрывши нежных два крыла, Лаская говорила, Тише, тише, За руки взяв, по жизни нас вела, Целуя наши ссадины и шишки. Вымаливала нам счастливый путь в ночной тиши при тусклом лунном свете, как хочется тебе, мамуль, вернуть хоть часть тепла, что отдано нам, детям. Сегодня в твой прекрасный юбилей тебе желаем долгих лет счастливых, в кругу детей и внуков славных дней. Бесед душевных и неторопливых. И пусть ничто не омрачит твой взгляд, такой родной, добрейший и любимый. Для нас он, мама, лучше всех наград, наш главный человек, необходимый. С юбилеем, любимая наша. «Мамочка!»